Крутящий момент Global Fashion тысяч 2,9 Ньютон на сантиметр. Однако не рекомендуется этот фрезер для конвейерного педикюра на протяжении всего дня. В комплект входит блок питания, ручка, держатель для ручки, подставка, преустатная ножиная педаль и набор насадок. Размер блока питания. Длина 12 см, ширина 10 и высота 8 см. Вес фрезера 1670 г. Для вашего удобства на корпусе блока питания находится съемный пластиковый держатель для ручки фрезера, который можно установить как с левой, так и с правой стороны. Ручка микродвигателя легкая и небольшая, удобно лежит в руке. Ее вес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 При включении загорается красная кнопка. В ручном управлении используется механический регулятор на блоке питания, с помощью которого регулируем скорость вращения фрезы. В режиме ноженого управления, благодаря реостатной педали, вы можете включить и выключить фрезер, а также регулировать скорость вращения при нажатии на педаль. Для включения реверса, то есть вращения в обратную сторону, необходимо выключить фрезер. Для этого переведите регулятор скорости на 0 при ручном управлении или отпустите педаль от ножного управления. Затем выставите переключатель реверса в режим R и после этого снова включите фрезер. Во избежание поломок не рекомендуется включить реверс на ходу.